Рассвещение для старост академических групп. Фейки, манипуляции – это сегодня, к сожалению, прочно в нашей жизни. Итоги научной конференции имени Лобачевского. Те задания, которые вы решили, это ваш вклад в ваше дальнейшее профессиональное развитие. Всем привет! В эфире Универньюз от студии Карина Саяхова. Для абитуриентов Казанского университета в УЗИ пройдут дни открытых дверей. Институты проведут ознакомительное мероприятие для абитуриентов как в очном формате, с посещением учебных корпусов, лаборатории аудитории, так и в режиме онлайн. Ознакомиться с институтами может любой желающий до 3 апреля. В ответ на санкции на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о переводе расчетов за газ на российские рубли. Об этом подробнее в следующем сюжете.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 Симонов Тимур, Универньюз. 30 марта в Казанском университете научный руководитель Совета по поддержке программ развития приоритет приоритет-2030», заместитель председателя Комиссии Минобранауки Российской Федерации по отбору в программу развития приоритет приоритет-2030» Андрей Волков обсудит планы Казанского федерального университета по реализации проекта «Приоритет-2030». В малом зале КСК КФУ «Уникс» состоялось собрание старост академических групп. Все подробности смотрите в сюжете. В КФУ у них на площадке мультимедийной студии российского общества знания состоялись лекции для студентов, направленные на геополитическое просвещение, а также формирование представления о современных вызовах и угрозах в области информационной безопасности. Напомним, общество знания совместно с КФУ открыло в университете Казанскую студию для создания просветительских материалов в декабре прошлого года. Сегодня мы с вами находимся в очень сложной информационной обстановке, и те события, которые у нас появились на повестке дня в феврале месяце, вообще говоря, они были предусловлены теми событиями, тем развитием исторического контекста, который происходил за многие-многие последние годы. По теме информационной безопасности государственной политики Российской Федерации выступил Роман Баканов. В своем выступлении он подробнее рассказал о фейках, критическом мышлении и о том, как им противостоять. Фейки, манипуляции – это сегодня, к сожалению, прочно в нашей жизни. И нужно критическое мышление. Человек должен учиться самостоятельно распознавать вредную, вот так прям скажу, Информация. Тему геополитики современной эпохи затронул Виктор Сидоров. В своем выступлении он акцентировал внимание на истории международных отношений России с другими странами. Он объяснил студентам, в чем же заключается конфликт на международной арене и как молодежи ориентироваться в данной ситуации. Студенты, скажем так, не специальности, не направленной подготовки международных отношений, история, они, конечно, не знают таких понятий, как система международных отношений, кризис, системы международных отношений, а без этого невозможно понять, те конфликтные процессы, которые сейчас происходят в мировой политике. Вот. И чтобы студенты лучше ориентировались в этом, надо им дать вот какие-то маяки, понимания хотя бы минимальное. В завершении мероприятия все желающие смогли задать спикерам интересующие вопросы. Елизавета Никитина, Луиза Закирова, Фариза Хитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете завершилась седьмая ежегодная конференция имени Лобачевского. Подробности в нашем следующем сюжете. 25 по 28 марта в стенах Казанского федерального университета традиционно была проведена научная конференция имени Лобачевского для обучающихся 4-11 классов. Демонстрировать и защищать свои проекты приехали ребята из 43 регионов России и зарубежья. Общее число участников превысило 1600 человек. Всероссийская научная конференция школьников имени Николая Ивановича Лобачевского работает уже больше 20 лет. Таким сроком может похвастаться... Не каждая серьезная научная конференция. Конференция проходила в два этапа – отборочный и заключительный. На первом этапе рассматривались все работы заочно, а второй предполагал выступление участников с докладом перед экспертным советом секции. Основной задачей конференции было приобщение участников к культуре и науке с помощью проектной деятельности. Участники рассказывали о своих мыслях, защищали проекты и обзаводились новыми знакомствами. Хочется сказать, что нам есть чем сравнивать. Мы выступали на конференциях в Санкт-Петербурге, в Новосибирске. Однако именно такого масштаба и такой хорошей организации ну, еще не приходилось видеть. Для многих школьников конференция оказалась хорошим поводом посетить университет. Участие в мероприятии позволяло получить дополнительные баллы, что дает большое преимущество для тех, кто планирует стать студентом Казанского федерального университета. Участники с лучшими работами были награждены дипломами первой, второй, третьей степени и памятными подарками. Все задания, которые вы решили, это ваш вклад в ваше дальнейшее профессиональное развитие. И э, надеюсь, что подобного конкурса в вашей жизни будет больше. Э, мы уверены, да, как в Республике Татарстан, безусловно, будем рады видеть вас э, в числе студентов Казанского федерального университета. Напомним, что Всероссийская конференция имени Лобачевского проводится с 1980 года и продолжает активно привлекать учащихся со всего мира по сей день. В этом году прошла уже седьмая серия показов научно-популярных проектов. Ринат Ахмедянов, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась презентация колледжа, который откроется уже этой осенью. Подробности про открытие в сюжете.